что ж, друзья, приветствую вас снова на нашем канале «Стройгарант Анапа». Меня зовут Алексей, эксперт по недвижимости. Сегодня хочу вам показать промежуточный обзор двух наших домов. Итак, за бортом у нас сегодня температура осенняя плюс 14 градусов. Полет пойдет нормально. Поехали! Помните, мы сюда, когда первый раз приехали, тут были простые участки, никаких строений не было. Второй раз, когда мы сюда приехали, тут было уже два фундамента. И вот мы приехали третий раз. Смотрим. 130 в кирпиче, 130 в декоративной штукатурке. Выбирать-то вам. Как говорится давайте зайдем вовнутрь. Значит, мы сразу же с вами попадаем в прихожая, которая 6 метров и коридор 12 метров. Что здесь у нас? У нас здесь экологически чистый утеплитель, экологически не горючий утеплитель. Так, здесь у нас огнебиозащита. Отлично, это для стропильной системы. Дальше мы попадаем с вами в санузел. Что мы видим в санузле? А пока что мы в санузле ничего не видим, кроме стен. Но здесь скоро будет лежать плиточка, которую выберем мы или которую выберете вы. Пойдем дальше. Заходим в вашу будущую спальню. 13,5 квадратных метров. О, кстати, пожалуйста, смотрите сами, чем мы будем утеплять дом. Каменная вата. Это мы э, в доме, там, где декоративная штукатурка, соответственно, каменная вата 50 миллиметров. Будет очень тепло. А летом будет прохладно. Здесь, значит, у нас лестничный марш, здесь будет установлена лестница из бука. Попадаем в кухню-гостиницу. Сама гостиничная зона у нас 15 квадратных метров и 13 квадратных метров у нас зона кухни. Здесь у нас будут теплые полы, соответственно, три зоны теплого пола. Это сама кухонная зона, прихожая, коридор и санузел. И, конечно же, с кухни-гостиной мы с вами попадаем куда? На нашу террасу. Терраса 20 с лишним квадратных метров Соответственно, здесь можно будет сделать еще навес Навесы выберите уже сами, которые вам понравятся Это либо с поликарбоната, либо это будет с металлочерепицы простой Либо это будет утепленный навес Впоследствии можно будет остеклить и сделать эту зону жилой зоной, зоной отдыха Как хотите, все сделаем Напомню вам про коммуникации Здесь у нас 15 киловатт, три фазы Вода, это скважина И, естественно, газ, конечно, газ ну что, пойдемте во второй дом, два брата-близнеца, один белый, другой красный, зайдем со стороны террасы, терраса такая же, 20,5 квадратных метров, с входом, с выходом, кухню, гостиную, пойдем, пойдем, заходим, кухня, гостиная, соответственно, а, да, друзья, участки по 6,5 соток, чуть не забыл сказать, но так как это два брата, соответственно, и планировочка у них полностью одинаковая. На втором этаже у нас три спальни, две почти по 14 квадратных метров, одна 15 квадратных метров, санузел 4,5 квадратных метра, коридор почти 4 квадратных метров и гардероб почти 6 квадратных метров. Хозяюшки оценят. Друзья, и, конечно же, один из самых главных вопросов, которых вас интересует. А вот и ответ. 5700-6100. Итак, друзья, я вам с радостью показал эти великолепные два дома. Они ждут своих хозяев. Мы с вами находимся в столице Гостогаевской, на улице Зеленой. Зеленая 1D и зеленая 1Е. В следующий раз мы с вами увидимся в коттеджном поселке Жемчужина. До новых встреч! С вами был Алексей, компания Стройгарантанапа. Пишем комментарии, ставим жирный палец вверх. Рекомендуем нас, друзья. До новых встреч! Поехали!